Терморегулятор W3001 предназначен для поддержания температуры на уровне заданным пользователем. Может автоматически поддерживать температуру от минус 50 до 110 градусов Цельсия. От минус 19,9 градуса до 99,9 градусов Цельсия точность поддержания температуры 0,1 градус а от 99,9 до 110 градусов и от минус 19,9 градусов до минус 50. Точность поддержания температуры 1 градус Цельсия. На корпусе терморегулятора предусмотрены два технологических отверстия, при помощи которых можно прикрепить терморегулятор на любую плоскую поверхность. В комплекте каждого терморегулятора есть выносной датчик, который помещаем в место, где надо контролировать температуру. Датчик – это обычный термистр с сопротивлением 10 кОм. Длина провода, который подходит к датчику – 1 метр. При желании провод, который подходит к датчику, можно удлинить проводом ШВП 2х0.75. Датчик герметично запаян в металлический цилиндр, что позволяет его использовать в влажных условиях. Выдерживает температуру от минус 50 до 110 градусов Цельсия. При обрыве провода термодатчика на дисплее высвечивается 3L. Если произошло короткое замыкание в цепи термодатчика или температура датчика превысит 110 градусов, то на дисплее будет 3 буквы N. При выходе датчика из строя его можно без особых усилий поменять. Терморегулятор W3001 ролейного типа. То есть при достижении заданной температуры замыкает и размыкает выходные контакты, как обычный выключатель. Коммутирует нагрузку вот это роле. На нем написано 20 Ампер, при 125 вольтах переменного тока. Для долговременной работы реле постарайтесь не коммутировать больше 5 ампер при 220 вольтах переменного тока. Терморегулятор 3001 может выпускаться на разное напряжение. В своей практике я использую терморегуляторы напряжением на 220 вольт. Схему подключения вы видите на экране. Не путать фазный провод и нулевой. Это важно. При подаче питания на дисплее вы увидите текущую температуру датчика. Также на передней панели есть две кнопки. Стрелочка вверх и стрелочка вниз. Короткое нажатие на кнопку стрелочка вверх. Вы увидите на дисплее температуру, при которой терморегулятор включит нагрузку. Короткое нажатие на кнопку стрелочка вниз увидите температуру, при которой терморегулятор выключит нагрузку. Если нажать и удержать кнопку стрелочка вверх, мы можем менять температуру включения. Установим 21 градус. Нажатием и удержанием кнопки «Стрелочка вниз» мы можем менять температуру выключения. Установим 25 градусов. При этих уставках терморегулятор будет работать в режиме нагрева. То есть, если температура опустится ниже 21 градуса, терморегулятор подаст питание на нагревательный элемент. У нас это светодиодная лампочка. После того, как температура поднимется до 25 градусов, терморегулятор обесточит нагревательный элемент и не включит его, пока температура не опустится до 21 градуса. И так он будет работать пока не поменять настройки или не отключить питание. При отключении питания все настройки сохранятся в энергонезависимой памяти. И повторная настройка не нужна. Если мы поднимем температуру включения выше температуры выключения, поднимем, например, температуру включения до 29 градусов. У нас получился режим охлаждения. При этих настройках терморегулятор включит охладительный механизм при тем достижении температуры 29 градусов и выключит его при достижении температуры 25 градусов. Охладительный механизм включится снова, как только температура поднимется до 29 градусов. И так терморегулятор будет работать, пока не поменять настройки или не отключить питание. При использовании терморегулятора с охладительными механизмами следует понимать, что в данном терморегуляторе отсутствует функция защиты от частых включений. И поэтому поставьте большую разницу между включением и выключением. Или не используйте данный терморегулятор с охладительными механизмами. Если поставить температуру включения и отключения одинаковую, то терморегулятор отключит питание и не будет реагировать на изменение температуры. Нажатием и удержанием одновременно двух кнопок мы вернемся в заводские настройки, которые вы видите на экране.